Привет, ребята, это я обезьяна. Сегодня посмотрю смешное видео. ха ха ха ха хе хи хе хи ха ха ха